Чудо ящик выключать На дворе всю уже весна Я же продолжаю все страдать Вот зима бы холод наступил Завтра обещают всем жара Может я вот что-то пропустил Ладно, посмотрю потом с утра вопросы, а в тебе сплошная мишура Я пленую этот чудо-ящик, не дает мне шансов никаких Этот мир совсем не настоящий, да, в тебе весь мир, лишь только мир И...